производить расчет и определять стоимость нашего земельного участка. Таким инструментом, как вы уже поняли, является публичная кадастровая карта. Нам необходимо найти тот земельный участок, который мы нашли на сайте торги.gov. Вот данный земельный участок. Посмотрим внимательно где он находится, то есть вот он находится в этом квартале. Самое оптимальное, конечно, когда тот участок, который вы хотите получить, он находится ну, максимально близко к тому участку, который а, вы нашли на аукционе. Ну, конечно, не всегда так бывает, но к этому есть смысл стремиться, для того чтобы стоимость расчета была максимально точной. Здесь нас интересует один параметр, это кадастровая стоимость данного земельного участка. То есть смотрим, кадастровая стоимость данного участка составляет 234 648 рублей. Как мы помним, начальная стоимость данного земельного участка 104 400 рублей. То есть, грубо говоря, начальная стоимость более чем в два раза ниже его кадастровой стоимости. Для того, чтобы двигаться дальше и рассчитать стоимость нашего земельного участка, необходимо знать одно правило, которым обязаны руководство, сочиновники при организации аукциона. Это правило касается того, какой начальный размер цены земельного участка могут устанавливать чиновники. У них есть при продаже земельного участка всего два варианта начальной цены. То есть начальная цена может устанавливаться в размере кадастровой стоимости и начальная цена может устанавливаться в размере рыночной стоимости, которая определена на основании оценки независимого оценщика. По нашему участку видно, что начальная цена не соответствует размеру кадастровой стоимости. То есть, если чиновники Мостовского района действовали в соответствии с действующим законодательством, то, соответственно, они в качестве начальной цены использовали не кадастровую стоимость земельного участка, а рыночную стоимость, которая была определена в соответствии с законом об оценочной деятельности. Из этого можно сделать вывод, что чиновники при определении начальной цены земельных участков, которые выставляются на продажу на аукцион, руководствуются правилом установления начальной цены в размере рыночной цены земельных участков. В этом можно убедиться, если проверить все остальные земельные участки, и вы увидите, что начальная цена земельных участков будет ниже той кадастровой стоимости, которая указана на публичной кадастровой карте. Из этого можно сделать вывод, что в подавляющем большинстве случаев при продаже земельных участков через аукционы в мостовском районе применяется начальная цена в размере рыночной цены. Дальше производим простые действия. Нам нужно выяснить рыночную стоимость одного квадратного метра для земельных участков, которые мы отыскали. То есть нужно начальную цену разделить на площадь данных земельных участков. Зная рыночную стоимость одного квадратного метра в данном населенном пункте, соответственно, вы зная примерный размер площади земельного участка, которую хотите получить вы, умножаете на данный показатель и получаете примерную рыночную стоимость вашего земельного участка, который вы сформируете, допустим, на основе схемы о предварительном согласовании земельного участка. То есть таким образом вы сможете определить Какова будет примерная цена земельного участка, который вы себе присмотрели, если вы захотите пойти по пути получения данного земельного участка, допустим, через процедуру аукциона, либо вас вытолкнут на эту процедуру при получении земельного участка без торгов. Зная этот параметр и зная свои финансовые возможности, вы можете определиться, нужно вам заниматься оформлением и подготовкой документов для получения данного земельного участка, либо нет. И на случай того, что вдруг ваш расчет на то, что администрация будет в качестве, в отношении вашего участка также использовать рыночную стоимость земли, не оправдается, тогда целесообразно рассчитать примерную кадастровую стоимость вашего земельного участка и тоже взять его за основу, как один из показателей, по которому может определяться цена вашего земельного участка. То есть в этом случае вы площадь земельного участка делите... На его кадастровую стоимость и узнаете стоимость 1 квадратного метра земельного участка из расчета его кадастровой стоимости. Умножаете на площадь своего земельного участка и узнаете примерную кадастровую стоимость вашего земельного участка. Потому что кадастровая стоимость земельного участка также может быть начальной ценой при продаже земельного участка на торгах. И в завершении сразу отвечу на возможные вопросы, которые у вас наверняка возникнут. При оценке данного способа определения стоимости земельного участка. Ну, Во-первых, сразу возникает вопрос, какой смысл определять начальную цену земельного участка, если на аукционе цена может вырасти в разы. Ответ достаточно прост. По многим земельным участкам, которые выставляются на торги, начальная цена не поднимается ни на рубль. Это может быть по нескольким причинам. Во-первых, может быть только единственный участник аукциона подал заявление на участие в аукционе. Этим участником, может быть, вы и вы получите земельный участок по начальной цене либо участников может быть несколько допустим вы и еще кто-то но второго участника он мог подать заявку но его по каким-то причинам могли не допустить к участию в аукционе и вы тогда остаетесь опять же единственным участником то есть когда в аукционе участвует единственный участник он забирает данный земельный участок по начальной цене то есть цена не возрастает то есть это не самый редкий случай, достаточно часто встречающийся, но не в высококонкурентных регионах, но в достаточно большом количестве населенных пунктов Российской Федерации. И второй нюанс. Начальная цена земельного участка, по которой участок выставляется на аукцион, она по своему размеру сопоставима с ценой земельного участка, который предоставляется без торгов. То есть, если вы подготовили схему размещения земельного участка, она прошла утверждение и Администрация вынесла постановление о предварительном согласовании земельного участка, а то есть вы приобретаете право получить данный земельный участок без торгов в течение двух лет, то, соответственно, произведенный расчет начальной цены на основе способа, который я показал, то есть на основе этого способа можно определить порядок цен, который будет установлен для вашего участка в случае, если вы будете покупать без торгов. Еще раз напомню, данный способ не претендует на звание «Мистер стопроцентная гарантия» но позволяет определить порядок цен, причем сделать это достаточно быстро для того, чтобы ответить на важный вопрос. Есть ли смысл в принципе заниматься получением выбранного вами земельного участка, либо цена является для вас невыносимо высокой и вы соответственно принимаете решение об отказе. На этом у меня все, с вами был Дмитрий Рудых, увидимся в следующем видео.